Здравствуйте! Сегодня мы с вами поговорим об единственном айратском маршале. Айрат-монгол, руководитель Монголии 1952-84 годах. Юмжагин Цеденбал. Как известно, айраты являются одним из монгольских народов. И как народ с интересной и сложной историей сегодня проживает на своих землях в России, Китае и Монголии. Если о ситуации в России читатели должны быть довольно осведомлены, то о положении айратов Китая и Монголии подробно известно не всем потенциальным зрителям. В этой связи попробуем представить нашей подчинной и уважаемой аудитории политического деятеля Монгольской Народной Республики Видного активиста Совета экономической взаимопомощи была такая международная организация со стран когда-то товарища Юмджагина Цеденбала. Вначале идет отчество, патроним, потом личное имя, а фамилия, как правило, в Монголии не используется. Юмджагин Цедембал руководил Монгольской народной Республикой более четырех десятилетий в возрасте примерно 24 лет став генеральным секретарем центрального комитета Монгольской Народно-революционной партии, правящей партии Монголии, и до выхода на пенсию 1984 года с должности председателя Президиума Великого Народного Хурала Монгольской Народной Республики в возрасте неполных 68 лет. Считаясь руководителем Монголии после маршала Чой Балсана, Юнжагин Цедембал фактически имел полную власть монгольской национальной республикой примерно 1952 года по 1984 год занимая должности как уже указывалось генерального секретаря порающей партии монголии 4 54 года председателя совета министров 52 74 года председателя президиума великого народного хуралала 74 84 года должность была аналогично президентской Юм Джагин Цеденбал родился 17 сентября 1916 года в бедной семье на северо-западе Монголии у Саймак. Его семья принадлежала к одному из составляющих айратских народ племен Дербетам которые проживали на северо-западе территории современного государства Монголии со времен Большой арабской междоусобицы и падении Джунгарского ханства. В 1925 году в возрасте примерно 9 лет Цедынбал попал в школу открытую в Аймачном центре улан -Гоми. и после окончания этой школы в 1929 году Цедынбал в возрасте 13 лет был направлен на дальнейшую учебу в Иркутск. Проведя около 9 лет в Иркутске и улан в 1938 году Цедымбал хорошо освоил русский язык и окончил престижный сейчас финансово-экономический институт в Иркутске. Сейчас это Байкальский государственный университет. В 1939 году юный жигин вернулся в Монголию в качестве очень хорошо подготовленного по советским меркам специалиста и в 23-24 года быстро стал руководителем банка Монголии заместителем министра финансов и министром финансов. Уже на следующий год, в 1940 году, он был избран генеральным секретарем правящей партии МНР. Тут, конечно, можно добавить, что и нашим желающим работать в Калмыкии многим хорошим молодым специалистам так бы давали продвинуться. Но тут простор для обсуждения и комментирования. Автор на обладание особой неизвестной широкой публике информацией по кадровому вопросу современной Калмыкии не претендует. Далее, относительно работы Юмжи Гейна на посту руководителя Монголии можно привести цитирование из общедоступного русскоязычного источника Википедия. Проводил намного более мягкую политику. При нем были освобождены из тюрем многие жертвы Чойбалсановских репрессий. Был разоблачен культ личности Чойбалсана. Однако политика Чойбалсана официально не пересматривалась. Тем не менее, именно на начало правления Цеденбала приходится коллективизация сельского хозяйства, осуществленная в относительно мягких формах. При нем произошло повышение уровня жизни крестьян, скотоводов, внедрение в их среду бесплатного здравоохранения, образование ряда социальных программ, начал индустриализацию страны с опорой на массированную экономическую помощь СССР и ряда других стран СССР. Также цитируем относительно семейной жизни Юмжагина Цеденбала. Видную роль в политической жизни Монголии играла и жена Цеденбала, русская Анастасия Ивановна Цеденбал-Филатова, с которой Цыденбал познакомился во время партийной учебы в Москве. В августе 1984 года освобожден от должности генерального секретаря, председателя Президиума Великого Народного Хурала и отправлен в Москву вместе с женой на лечение. Относительно современной оценки вклада Юмджагина Цыденбала, социально-экономическое развитие Монголии и ее политическое становление, а тут надо отметить, что современная Монголия только в 1940 году стала исключительно признанного государства международно признанной страной. И значительно позже, в октябре 1961 года, членом созданной по итогам Второй мировой войны ООН. Также процитируем Википедию: «Заслуга Цеденбала состоит в том, что при его жизни в Монголии была произведена коллективизация сельского хозяйства» которая не сопровождалась массовыми репрессиями, массовым забоем или гибелью скота, бегством населения за границу. Как это имело место в 1930-е годы, когда коллективизация, производимая Чой балсаном была отменена из-за совершенно катастрофических ее последствий. Во второй половине 1950-х годов, напротив, опираясь на массированную экономическую и техническую помощь СССР, была создана система сельскохозяйственных кооперативов. НЕГДЕЛ, опирающая на сеть центральных усадеб Самонов, где были сооружены больницы, школы, интернаты, почтовые отделения, магазины, клубы. Созданная в эти годы эффективная система здравоохранения привела к ликвидации эпидемий и социальных болезней, что привело к тому, что резко сократилась заболеваемость и смертность населения. Это привело к демографическому взрыву населения Монголии, которая до этого на протяжении всего 20 века стагнировала на уровне 500-550 тысяч жителей. Созданная система народного образования впервые в истории монголии обеспечило всеобщее среднее образование для молодежи быстрый рост населения с учетом ограниченности пастбищных ресурсов для расширения традиционного скотоводства потребовал создание сети городов аймачных, областных центров а также роста столицы уломбатора но также расширялись и центральные усадьбы самоны в городах и в самольных поселках создавались учреждения и предприятия, не связанные с традиционным кочевым скотоводством, которые привлекали избыток рабочей силы. В политической области в период правления Циденбала были ликвидированы последствия культа личности Чойбалсана. Был урегулирован пограничный вопрос, в результате чего в 1958 году было заключено соглашение о границе с СССР, и граница приобрела свой современный вид. Конечно, надо признать, что Имджагин Цидамбал в конце жизни он ушел из этого прирождения 10 апреля 1991 -го года, был сильно обижен верхушкой Монголии. В апреле 1990 -го года указом Президиума Великого Народного Урала МНР он был лишен звания Героя МНР, Героя Труда МНР, Государственных Арагарда МНР и воинского звания Маршала МНР. Тем не менее, настолько настроенные против него политики не смогли эффективно развить монгольскую экономику и на фоне катастрофического внищания населения когда-то руководимая им монгольская Народно-революционная партия но пришла к власти. На этот раз путем демократических выборов. Юмжагин Циденбал был восстановлен в своих наградах уже посмертно. Тем не менее. Насколько сложилось впечатление у автора, после нескольких десятилетий жители Монгольской республики с большим уважением и симпатией относятся к товарищу Юмджагину Саденбалу. В его честь названы многие улицы и поставлены памятники. Кстати, если в листе нет улиц с его именем, имеет смысл нашим общественникам. Если есть свободное время, подумайте о таком вопросе. Естественно, параллельно обратившись к монгольским общественным организациям с предложением выступить с инициативой присвоить нескольким улицам монгольских городов названия в честь выдающихся айратов и других деятелей Калмыкии. И нам хотелось бы открыть серию документальных фильмов о выдающихся айратах мира. В этой связи обращаюсь к вам, благодарный зритель.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 Заново лайк.